Здравствуйте! В этом видеоуроке установим и запустим программу для видеомонтажа KDM live Выберите из меню приложения раздел «Стандартное» пункт «Терминал». Для установки программы введите следующую команду «sudo apt-get install KDE-Live». После окончания набора команды нажмите «Enter». Введите пароль и нажмите «Enter». Введите букву «Y», чтобы согласиться с загрузкой и установкой дополнительных пакетов. И нажмите Enter. Программа успешно установлена. Для ее запуска выберите из меню приложения раздел «Аудио-видео» пункт «КДМ-Лайф». Программа успешно запущена. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.